Вайкозонь зонь комулькой чачукшнусь, Вайко зонь комулькой Вайначко таркас болотас, Вайлетке таркас кальбулос. куда комулькан лопанзо, Кудат комулькан тетянзо, Вай рушнат-рушнат лопанзо, Ваймож над мож Кийку мулькант неизя, кийку мулькант Ой, юты тера неизя, воюты тера редизи. Меня краскень ули эсензе эпосоз, косо юфтниве, куда инишке пазусь, те изящень, менелень, модань, ломотнь вези рямунь, ломотне кунцалось инишке пазунь, секс эрясть шум ломатне ломотне весть модань паст, мастуравань Вирявань, ведявань, сеть кезерень шкатнисте, масторонт лангсчач Комуля авась. Сези зломатня Комулявань, ведь халангсо костись, пок шкотолцо пидись, сыр гасть кудовая каму. Нейзе поксяваньть, все в солнце, сонзе, мекс якиру до Поксява мерзь, мончиня веник вени к важу дям, лезда ломат ненень. Всех с как шкама разь, мазой сте, вангстой наряжам. те в теме аште манькис. Комляваньте, кармаш шнаму осень запрянзо, Васеньте тевим, весел гавтом с весень. Миле в том скишьте в темс с, сидетов, зардоирить, тюря в тем сломать карма сими ломать а кунсулыть и нешки пазунь валтнень, кармасть всю куняму комулянь авантень, раскинь тонавты, то на вты, иряви важудемс. Ды антиоклия аламоду, что ж долгав ту манкиз, семем скопурдам, кому лень аван ведень, кирдеди преднень, вал чиса, пару пазунти.